Он живет в общем другом конце города, здесь ничего не знает. Ну, с днем рождения меня. Всем привет, с вами Тимас, и сегодня 28 июля, а 28 июля это мой день рождения. Но, самой день рождения будет праздноваться 29 и 30, там что с разными типами людей, с родственниками и друзьями. Отдельно, да, у меня все так. А сейчас просто день рождения, и ничего особенного. Я продолжу, когда уже начнется само празднование. Доброе утро. Да, все, я как бы уже все, встал, умылся, все сделал. И сейчас ничего не будет интересного происходить. Сейчас я просто. Сейчас буду просто ждать начала всего этого, когда мы туда пойдем, собирать всех друзей. Посмотрим, я ничего не знаю. В общем, смотрите, давайте уже все. Ладно, мы пошли на хитрость. Мы внедрили туда своего человека. Он устроился туда партии, Но три дня назад связь с ним пропала. Мы совсем отчаялись. Квест пройден. Конец был просто испугливый. Сам квест интересный вообще? Да, интересны. Мне интересно. Мне понравилось нити. Ну, я... Мне, Мне труп и... понравился. Это видео. Слушайте. Это самый главный э, угорист. Я а, ну здесь воздух плохой. Короче, пил давайте за батарею. Че, че, челлендж на пойдем на колесо обозрения. Это вообще просто спонтанное решение. То есть мы мы не вообще не планировали, не планировали это. Блогеры с ума сошли. Все, мы сели. Да. Ну, Уже подошел. Подожди, я хочу, чтобы прям не было никаких преград. Вот. Provost> не было никаких преград. Именно. Как... Это бинг Я не знаю, это либо, паста, либо зубная, зубная паста, Но, лбуа, либо что-то еще. А, так, какую Стой, стой, стой. Зубная паста. Это А, зубную Go, пасту надо потом, в конце. Ну, я как будто зубы чищу. Я сам не знаю, что это. Я сам не знаю, что это. Это блин. ничего нет. У меня тут Собачий корм, либо шоколад. Не забывай вещи, я пакеты блин. Я зато провожаю до остановки, ну потому что он живет вообще в общем другом конце города, здесь ничего не знает. Ну офигеть. Блин, телефону полгода. И уже разбился экран. Вот, посмотрите, это материалы назад. Ребята, произошло нечто, пока мы шли. Он меня провожал, он уронил свой телефон. И в это время он все снимал в блог. Давай посмотрим это. Сейчас детально покажу, как он разбил. Вот, вот видите? Посмотрите, он вот, вот видно на вышлем крыше, он дошел прям до сюда. Вот такое нестандартный у меня сегодня... Сегодня, точнее, на этот год. В этом году был день рождения. Был день рождения, извиняюсь. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь также на мои соцсети, на которые... Ссылки в описании. А так, всем удачи, всем пока.